Yeah, yeah. Couper les sables, là où les gens bavent Là où les gens vivent difficilement mais bon les vrais savent Connu la pénurie, les descentes, les ennemis Connu la GAV, la BAC, le RMI D'où viens la misère fait du bruit comme les bécanes de cross On rêve voir les politiciens, on chute comme en Écosse On s'est toujours accroché, depuis le début on a trimé On l'a fait pour la famille sans jamais oublier le quartier J'oublie mon matricule, le sky me manipule Le rap s'endort, laisse moi le réveiller comme de la red bull мы постоянно путаем, на Виталий Шабачко и Нет. Влад Белый. Я, да, естественно, залпыл Евгений Желомитки, а, поэтому поаплодируем. Одни из самых активных участников хватает. Федерации Фемергорода. Они всегда ставят, за мы что им большое спасибо. Бывает, да. Это сколько les salentours, la bicrape dans la cour, une chaîne, une câble, une capote, Un ghetto français, en maison d'arrêt. Je pourrais rejoindre maman à cause d'un et d'un grand arrêt. rien à perdre, rien à gagner, quand là où je Окей. С десятками. Давайте сап. Ментальность. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Максим у тебя сколько? А, ну таким платом, но сейчас узнаем. Сейчас узнаю. Окей, давай. Сейчас посмотрим. Я таким на максимум никогда не подтягиваю. А? подтягиваю чтобы... а максимум подтягивается. Вот интересно будет rien à paix, le rien à perdre, à l'école rien à perdre, de rien à perdre, le frigo vide rien à perdre, aucune chance rien à perdre, rien à gagner rien à perdre, rien à perdre, rien à perdre chacun son clan mais y a plus petits ni d'grands mais j'ai des sky dans la gourde pourtant j'arrive premier aux cent mètres la roue tourne comme la sky roulette on brûle comme une boulette qui d'affiner et crouit j'prends le pactole et te laisse les brouettesiers on branche des tas de on laisse des gens sans par terre tu branches ton pc tu cliques tu laisses des commentaires Allez retour on te fait l'amour La me pète un câble Arrivé dans le game, les trois quartiers, rappeurs sont relégables. Tu sais qu'on part de cacao, rien rage, on s'en va les reins. Robé, en garde à vue, seul les balances mangent à leur faim. Yeah, au tribunal j'ai jamais pleuré. Dans mes rêves, j'insulte la juge jusqu'à même l'avoir pleuré. Yeah Bienvenue dans mon quartier, je serai devant le haut au car plat. On n'est pas des fils à papa, mais des fils à garba. Y'a pas de hasard et nous on mérite tout ce qui nous arrive. On gaspille nos euros, on te laisse gaspiller. Y'a rien à perdre, comme y'a rien à gagner Quand tu n'es là où je n'ai Mentalité, rien à perdre, y'a rien à perdre, quitte à vendre un peu d'air. bois être appliqué, galéré au quartier, mentalité, rien à perdre, toujours, rien à paix, quartier, rien à rien à rien à paix rien à rien à perdre, rien à gagner, rien à perdre, rien à rien à perdre Doucit dans nos têtes, trop kevta dans nos pecs Tu veux du tap, il faut la tête à Justin Timberlake C'est barrette sur barrette on veut viser le pactole Un cl 500 man une remorque et un raptor Je m'en bats les bling bling Aucune attache au bien matériel Regarde tes hypocrites Parle du dean pour faire de l'oseille Et même les haines ma gueule bouge leur tête en secret Vends le banc le sale on ouvre des que et des que gré C'est la capitale mon frère Elle cherche des millionnaires Tu sors de boîte top modèle rime avec concessionnaire Putain ну, как бы, не можешь делать чисто, ты все равно делаешь там, немного тела помогаешь. Ну Немного, да. То есть, вот конечно, да, лучше все-таки вот вышить из себя все. Суть в том, что... давайте еще поаплодируем. Двойсал, я опять с коряки. Что потом мы, как бы, почти с новыми силами, за новую серию. Ну что давайте уже прощаться, на самом 15 минут? Yeah, 15 минут, 15 минут, давайте, третий подход еще. Еще пару конкурсов. А, у меня третий подход еще. здесь, прямо на этой площадке. Вторая серия подтягивает точно такая же То есть три подхода на максимум 2, 2 минуты оттых между подходами Но теперь мы делаем нижний хват И опять же потом будет 15 минут отдыха, Разминки, растяжки, тренировки пресса Sans valerin, Robé en конечно, la vue, seul les balances mange à leur Au tribunal j'ai jamais pleuré la juge jusqu'à même l'avoir pleuré dans mon quartier serai devant haut au car plat On pas à papa pas de hasard et tout ce qui nous arrive On gaspille euros laisse gaspiller ta salive Plus Следующая серия у нас будет э, широкий флаг. Два повторения за голову и одно повторение э, спереди. Тоже на максимум. Да, и тоже на максимум. Привет, Сань. Твои тренировки не такие тяжелые, как я думал. Совсем. Но это на самом деле такая тренировка. Средненько, легкая. да, легкая. Что-то потом. Разноплановая тренировка. Если я тренирую именно подтягивания, я делаю обычным платом интервал между подходами по минуте вот, и в зависимости от... Есть, есть некоторая периодизация, я, там, то есть, сначала некоторое время, там, допустим месяц, делаю там по три подхода с интервала минуты, потом отдых, потом опять, так несколько серий. Затем есть период, когда я делаю за серию 100, 100 повторений подтягиваем, то есть там, получается, подходов 5-6, вот. а, есть период, когда по два подхода, вот. то есть там, на самом деле, Пораз интенсивность да, меняется, и вот, ну и повыше все-таки, чем вот в этой тренировке. Это еще меняешь? Так. Так. Ну, то есть, отдых между подходами и количество подходов серии, вот. и отдых между сериями. Разнообразие – это залог вашего успеха, а мы тренем дальше. Хороший вопрос, да, да. Питание да. в, в каком-то режиме, там, 4 раза, 5 раз. Я вот, а. сразу прошу ты... дальше. Спортивное питание Нет, спортивное питание ну, не хватает. достаточно, хватает что, что, что тем более... А, так, ты ну, согласен с этим. Да. То есть, так ты чувствуешь и сытость, и как бы получаешь а, необходимые вещества с ну, а витамины, витамины тоже -то. Витамины, да, вит, витамины, там, комплексные витамины я стараюсь а, фить, а что, Чтобы иммунитет как-то а, а поддерживать, подскажи, да, потому а что с интенсивных тренировок иммунитет падает особенно в... Надо быть аккуратным, и следить за питанием, за тем, чтобы не приохлаждаться. Чем видишь? За баллистичным. Мотивация. Сам, наверное, сам себе мотивация, да? Сам себе мотивация. На самом деле, в принципе, так и есть. Занимался для себя, а тут рекорд, поставил, ну, то есть приятно. Хочешь ставить да, да, Мотивация... Саморазвитие. Самое главное. Саморазвитие, все.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 так мы сделали три вот подхода 30. на турнике, теперь сейчас в конце добьемся на обрусих. Тоже, да, три подхода на максимум. Да, три подхода на максимум. Сколько делаешь на максимум? Каким хватом? Ой, ну, у меня немного на самом деле на обрусих. Вот. Но я а, в полном притоде всегда делаю, то вот да Ну, у меня вот это 55 55. 55. 55 это немного, да? T'en bas les reins, au bé garde la vue, seul les balances mange à leur faim Yeah Au tribunal j'ai jamais pleuré Dans mes rêves j'insulte jusqu'à même l'avoir pleuré Yeah dans mon quartier Shreai devant le haut loup plat On n'est pas des fils à papa mais des filles à garba Y'a pas de hasard et nous on mérite tout ce qui nous arrive On gaspille nos euros laisse gaspiller ta salive Yeah Y'a rien à perdre Comme y'a rien à gagner Quand tu n'es là où je n'ai Mentalité Rien à perdre rien à perdre qui Прессо касается тренировок, вот видим пресс, уже такой классный. Пресс я особо не тренирую. Просто делаю. <связывается> <связывается> <связывается> делаю просто все. Все подтягивания, все отжимания, тело прямо. Класс. То есть, когда ты, как стерилизатор он работает. Он фиксирует это да, а тело и он получается он... да. нахрен Иногда там тело э, и уголок, вот. но на самом деле уголок там вот, больше накладывается на, на, на самом на лице, же, деле, чем э, нахрен. Ну то есть, кто, кого, кого как, кто переезжают. Вот это вот. кого как таковое особое а а, Ноги. Ноги. По понедельникам я бегаю спринт и делаю спринтерские упражнения, беговые упражнения, а, плюс отжимания на одной ноге. Есть, ну или там если надоедает, берешь там, ешь кого-нибудь нахлешь, девушку, жену, вот. и а, поседаешь только Вот на, на каждой ноге я делаю по 50 а, приседаний, ну именно упражнение на бицепс бедра. Вот, то есть, а, на какую-то возвышенность складешь ногу. Вот, mm -hmm. сейчас покажу тебе. Ребята, можно? Вот так на возвышенность складешь. Вот, за счет бицепс бедра. Вот так раз по 40 и стараться именно тут еще и икры включаются, вот, но стараться на счет именно Спасибо, спасибо, спасибо. спасибо за рад тебя увидеться Да, вот так мы сгоняли в Беларусь, в Минск, на открытой площадки например, в Приедем, приедем. Прошедшим составим, надеюсь, более сильными ребятами. Ну, ну и продолжим нашу культурную экскурсию.